Новый год. А рядом со мной очаровательная ведущая, которая зовут? Катрина. И где Катрина у нас провела Новый год? Дома, на улице. Собери тогда в кучу все это дело. Да? да. Поехали еще раз. Молодежные да. новости. Всем привет. В эфире молодежные новости. Меня Денис, а рядом со мной Катрина. Катрина, здравствуй. Ой. Давайте поаплодируем. Я думаю, как раз на этой сцене родится у нас очевидно корреспондент. Отдавай микрофон. Всем привет, это молодежные новости. Отлично, только давайте с ставочкой. Поближе. Молодежные новости. Всем привет, это молодежные новости. Меня зовут Даш.